Мы с членами ЦИК предварительно договорились, что перед началом повестки некоторое время поговорим с избирательной комиссией Санкт-Петербурга. Если есть возможность, Санкт-Петербург включите, пожалуйста. Алвиктор, добрый день. А Виктор добрый Александрович, день, Николай Иванович. Где у нас Виктор Александрович? Виктор Александрович, городской администрации. Ага, хорошо. Алл тогда, если можно, вот по ситуации, которая складывается с деятельностью муниципальных избирательных комиссий и не только, наверное, с их деятельностью, в части, касающейся начала избирательных кампаний депутатов муниципального уровня, Количество жалоб, которое сегодня появляется в Центральной избирательной комиссии и в публикациях в СМИ, на мой взгляд, оно излишне велико. И свидетельствует только об одном, что мы начинаем повторять опыт ошибок, вернее, опыт или ошибки, которые были в четырнадцатом году на таких же больших объемных выборах в Санкт-Петербурге. В частности, вот достаточно активно все пишут по Сосновскому, по Сосновскому муниципальному округу. Выборы были объявлены, и о том, что они объявлены, никто не знал. Информация в системе газвыбора своевременно не размещена. Вот хотелось бы понимать, это случайность или это тенденции, которые будут иметь место и в дальнейшем. Пожалуйста, Владимир. Уважаемые коллеги, уважаемый Николай Иванович, 15-16 числа субботы и воскресенье Санкт-Петербургская избирательная комиссия обеспечила работу в выходные дни. Была работа на выявление назначения в выборах в муниципальных советов, муниципальных образований. Итак, у нас муниципальное образование 15. 10 была публикация, было принято решение, 14 опубликовались и 15 было введены в газ выборы выборы в муниципальном совете. Точно так же Шувалово озерке. 10 было назначение выборов, 15 публикование, 16 началось выдвижение. Что касается муниципального образования Сосновская, они 10 назначили выборов и 10 же опубликовались. То есть с 11 началось выдвижение в муниципальном образовании Сосновской, но санкт петербургская избирательная комиссия узнала об этом только 15 июня. В настоящее время выдвинулся один человек. Как только мы узнали, мы сразу же обратились с письмом в прокуратуру города с просьбой проверить ситуацию, которая сложилась в данном муниципальном совете попросили обеспечить посещение сотрудниками прокуратуры Санкт-Петербурга всех заседаний муниципальных советов, муниципальных образований и о незамедлительном доведении информации о принятых решениях о назначении выборов до Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Вот данное письмо у меня имеется. Точно так же Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла решение еще 11 июня о котором обязала избирательная комиссия муниципальных образований незамедлительно предоставлять необходимую информацию в санкт-петербург не только о назначении выборов, но и о публикации ряда решений. это режим работы, это количество определений подписи. там также в данном решении оно передо мной 13 пунктов. В настоящее время вот два муниципалитета 15 шуваловой озерки. Предоставили, Сосновская не предоставила. Также у нас было направлено письмо в адрес ТИК о необходимости обеспечения получения КМО данной информации. И на совещаниях ВКС, которые проводятся с территориальными избирательными комиссиями, избирательными комиссиями муниципальных образований, в обязательном порядке уведомляется о начале, данного указания незамедлительном порядке нас уведомлять». Но ну, вот такая ситуация, тем не менее, да, она повторяет этот плачевный ряд, идет много жалоб. И в среду мы уже проводим заседание рабочей группы по Сосновскому, где также будем делать выводы. А какие, если не секрет, выводы вы можете сделать? На бездействие, территориальной избирательной комиссии, на бездействие избирательной комиссии муниципального образования о непредоставлении надлежащим образом информации. И напомните, какие же полномочия у городской комиссии Санкт-Петербурга в этом случае имеются? Ну, мы можем составить протокол об административной ответственности и также мы можем ну, признать неудовлетворительную работу ИКМО. Не понял, что не удовлетворительную работу, а организация работы по, по не а своевременному. Объясните, что следует за составлением протокола об административном правонарушении. Но, мне кажется, в отношении комиссии, взлетает. которая сейчас упоминается, ничего не последует серьезно. Если мы говорим о расформировании, то это в судебном порядке. Но мне кажется, нужно полномочиями своими воспользоваться и Комиссия, комиссия работает в каком-то автономном режиме, который точно не соответствует ни законодательству федеральному, ни законодательству субъектовому, ни тем нормативным актам, которыми регулируется деятельность избирательных комиссий в период выборов, принятых Центральной избирательной комиссией, избирательной комиссией города Санкт-Петербург. Мы в данном случае, мне кажется, проявляем излишнюю мягкость. И терпим. Что касается обращения в прокуратуру, да, хорошо, только хотелось бы понимать смысл этого обращения, в чем он состоит, какие последствия мы ждем от прокуратуры. И мне кажется, время, в течение которого мы реагируем на все эти ситуации, оно ну, расходуется не очень эффективно. И в результате мы имеем обращение тех коллег, которые предполагают начать избирательную кампанию, но не знают, когда они начинаются. Кандидаты не знают об этом. И это, опять повторюсь, то, что было в 2014 году. И мы об этом с вами в Санкт-Петербурге на встрече с ТИКами, и с муниципальными комиссиями активно говорили, подробно говорили. И анализ этих ошибок и нарушений, которые был в 2014 году, я весь их приводил на встрече Но, к сожалению, наверное, не все слышали или не все были, что ли. И мне бы хотелось к вечеру иметь доклад э, ваших действий. Городской избирательной комиссии в рамках действующего закона, что мы делаем в отношении комиссии муниципальной? Она не одна же здесь задействована в принятии решений и в сокрытии этих решений от избирателей. В данном случае речь идет о сокрытии решений от избирателей. И давайте мы, Сергей Михайлович, попробуем правильно помочь, сформулировать и примем решение, которое бы нам говорило о том. Что у нас есть инструменты и способы воздействия на те случаи, когда грубо нарушается федеральное законодательство. а Оно, мне кажется, в данном случае грубо нарушается. Давайте мы избирательную кампанию в Питере не будем омрачать таким началом. Идет нормальная кампания, конкурентная кампания, что в муниципалитетах, что на выборах губернатора. Давайте мы не будем омрачать. И давайте мы муниципальное образование там, где закон нарушается... Будем вовремя подсказывать, что это нарушение чревато последствиями для них. Алла Виктор, тогда к вечеру. Да, пожалуйста. Евгений Иванович, пожалуйста. Алла Викторовна, насколько я помню, у вас 111 муниципальных избирательных комиссий. Если не так, то поправьте. 107, мне кажется. И, а? И а в этой связи 111, два... да. в этой связи два вопроса. Первый, председатели этих комиссий, они на штатной основе работают или нет? И второй, какой вообще они статус правовой имеют, являются ли они, занимают ли они муниципальные должности, или муниципальными служащими являются, или может еще какой-то статус имеют? Спасибо. А те, кто на штате, занимают да, муниципальную должность. На штате у нас где-то около 40 избирательных комиссий муниципальных образований, которые это профессиональная деятельность. Все остальные сформированы на период выборов, ну как бы на период выборов работают. А в Сосновске тоже занимают муниципальную должность? Да? Не помню Пожалуйста, уточните нет, потом, нет. сообщите мне подробно. И что будет принято в городской избирательной комиссии Санкт-Петербург. Коллеги, это к нашим дискуссиям о нашем взаимодействии с муниципальными комиссиями. Сергей Михайлович здесь фразу свою без микрофона сказал, могу ее огласить, как часто они находятся в плавне, который точно можно назвать автономным. Спасибо. Да, пожалуйста, Александр, Ильич, пожалуйста. Александр, скажите, пожалуйста. Правильно я понимаю, что Горизбирком принял решение о том, что рекомендовать муниципальным комиссиям объявить выборы 19-го, опубликовать а это решение 24-го. Да. Было такое пожелание на встречах с руководителями муниципальных образований. Но Каковы ваши прогнозы? Сколько еще муниципальных комиссий не э, планируют придерживаться этих ваших рекомендаций? Ну, понятно, что мы живем в этом городе, и до нас доходит информация. Я думаю, что такие муниципалитеты еще будут. Вы планируете какую-то с ними дополнительную работу проводить? Я бы хотел поддержать Конечно, вот то мнение, которое Николай Иванович высказал, о том, что начинать а, с подобных новостей, избирательную кампанию в Санкт-Петербурге, а, это крайне плохо. И город Сберком, мне кажется, должен немедленно, Всеми возможными способами отреагировать на создавшуюся ситуацию с тем, чтобы в других муниципалитетах неповадно было что-то подобное повторять, а те, кто это уже совершил, были соответствующим образом наказаны. У горы такое же настроение? У Сберкома такое же настроение. Мы все обеспокоены сложившейся ситуацией. Я уже сказала, что и субботу, и воскресенье были обеспечены работы. Как бы все работали, и председатели территориальных избирательных комиссий, и газвыборы. Санкт-Петербургская избирательная комиссия постоянно, но ну, учитывая, что у нас идет период еще выдвижения, мы все, все на местах и все сканируем ситуацию, которая происходит в городе. И, конечно же, нам это тоже не нравится. И выражаем мы это беспокойство начинать избирательную кампанию муниципальную с того же, что мы проходили в 2014 году. И сегодня в 14 часов Виктор Александрович пригласил всех председателей территориальных избирательных комиссий на совещание. И также будет все доведено. Будем мониторить, изучать Спасибо, все, что происходит я, я правда, я правда не очень понимаю, территориальные комиссии обладают большим ресурсом влияния на муниципальные комиссии, чем городская комиссия. Вот нет, вы приглашаете их. Но тики все равно, они живут в этом районе, они понимают, они дышат. И мы же все-таки... Мне бы хотелось, чтобы мы свои вопросы да, и решения принимались, находясь в правовом поле, а не в поле житейских каких-то отношений, знает человек или нет. Тик, какое решение может по отношению к муниципальной комиссии принять? тех не имеет права никакого Хорошо, но Тогда успехов вам в формат. проведении совещаний с территориальными избирательными комиссиями в вопросах наведения порядка в муниципальных комиссиях, к которым они не имеют никакого отношения административного. У нас ведь председатели муниципальных комиссий, мне не изменяет память, рекомендует избирательной комиссии города Санкт-Петербург и, так же как, впрочем, и в других субъектах, и половину комиссии назначается по рекомендации избирательной комиссии города Санкт-Петербурга, если мне не изменяет память. И председатель избирается из рекомендованных городской избирательной комиссии. Возникает вопрос, у нас эти процедуры в Сосновском были соблюдены в полном объеме, если они были соблюдены в полном объеме, почему на должность председателя муниципальной комиссии пришел человек, который не готов... Взаимодействовать с избирательной комиссией города Санкт-Петербурга, или он профессионально не готов к этой работе? Это вопрос, на который мне бы тоже хотелось получить ответ. Алликнув, я замечательно отношусь к комиссии Санкт-Петербурга, вы об этом знаете. Вот, поэтому, мне еще раз говорю: мне не хочется. Я вижу, как в РИО реагирует на все, в РИО- губернатора реагирует на все вопросы, связанные с с теми или иными проблемами, как активно их решает, в том числе и лично вникая в суть, в данном случае городская избирательная комиссия и муниципальная, я надеялся, будут работать в струе тех тенденций, которые закладываются исполняющим обязанности губернатора. А вот получается, что там, на этих площадках, плечо не рядом. Хотелось, чтобы оно было все-таки рядом. И компанию не омрачали. Вот такой, такая, такая, такая. Такая, так сказать, направленность некоторых, некоторых муниципальных или территориальных избирательных комиссий. Давайте мы приведем все в соответствии с теми нормами, которые действуют на сегодняшний день. И давайте найдем рычаги исправления ситуации и влияния на тех людей, которые не хотят вписываться в нормальные правила избирательных компаний, и муниципальных, и субъектовой, самой главной кампании для Санкт-Петербурга, для избирателей Санкт-Петербурга в этой части в нынешнем году кампании по выборам губернатора. Спасибо, Малвиктен. Удачи всем. Николай Иванович, да, а, да, можно все-таки я не могу бороться с желанием проявить присущую мне любознательность. Э, насколько я помню, вы же куратор у нас, да, Николай Иванович? Поэтому, может, первый вопрос к вам. А когда комиссия Петербурга была извещена о том, что мы сегодня в 11 часов московского времени будем э, с ними общаться? Спасибо. Она извещена была утром, после того, как мы проанализировали информацию, которую получили тоже из средств массовой информации, по этой, так сказать, по этим публикациям было сделано сделан вывод о том, что неплохо было пообщаться. В 9 часов комиссия была извещена о том, что в 11 они будут на связи. Ну просто я, конечно, готов и дальше раз за разом проверять компетентность Аллы Викторовны. Но, честно говоря, Виктора Александровича я давно уже не видел, могу забыть, как он выглядит. Спасибо. Спасибо. Тогда прошу аппарат подготовить портрет цветной Виктора Александровича Николай Владимирович, чтобы он не забывал его. Спасибо. Прошу показать портрет, согласовать. Спасибо, Лувик. На ну, удачи всем. Коллеги, переходим к повестке.